Что такое душевное здоровье? Вот скажите, если человек испытывает ненависть, ярость, злобу, вражду, коварство, зворадство, если он готов на убийство, то чего у него нет душевного здоровья? Любви. Умничка. Первый критерий душевно-здоровых людей любви они сразу даже в голову первым мысль это пришло и часто да люди спрашивают а что такое любовь кто знает что такое любовь как интересно да говорим о еде, да а тут любви как-то вернулись какая связь поверьте для многих людей это очень сложное понятие мне в свое время один из наставников предложил очень такой хороший образный пример который мне понравился который могу поделиться вот скажу так есть такое понятие как электричество кто-то видел электричество? Что то знаешь, что такое электричество? Поверьте, ни один специалист да, до сих пор не знает, что такое электричество. Но проявление электричества мы всегда видим. Вот, например, сейчас лампочки. Да? Мы видим проявление электричества в виде света и тепла. Масса электроприборов. Мы видим, что эти проявления. Так вот, чтобы понять, человек душевно здоров или нет, можно посмотреть. У него проявление любви в жизни-то есть. Как он, допустим, хотя бы относится к своей еде как он относится к самому себе, к своему телу. У него эта любовь есть к самому себе? Выделяет он три часа на еду, например. Насыщает ли он себя биологически активными добавками? Подбирает для себя полезные продукты? Тестирует для себя переносимость продуктов питания? Да? Он что-то делает вообще по любви к самому себе? Он с любовью живет? Он с любовью готовит свои продукты, да? Он подошел к лите и что? состоянии любви готовит эту пищу. Он пищу положил на стол что в состоянии любви ее кушает. Он в состоянии любви эту пищу предлагает кому? В своей семье. Понятна связь душевного здоровья и питания? Что вам мешает через питание проявлять свою любовь? Первое, да, чтобы это качество у нас нарастало, как бы это ни было удивительно. Его нужно про проявлять. И вот это самая удивительная вещь. Дело в том, что большинство людей сейчас в современном мире воспитывается по-другому. Оно воспитывается не по типу отдавать, не по типу проявлять. Нас, к сожалению, сейчас социум как воспитывает? Нас воспитывает как общество потребителей. Мы хотим все время получать пожирнее кусочек, послащий тортик, повкуснее продуктик. Да? У нас вся сейчас индустрия, которая все продает, пытается из нас сделать кого? хороших потребителей. И до того люди сейчас уже так вот массовой культурой, скажем так, воспитаны, что даже они любовь хотят что делать? Потреблять. А если вы в огороде ничего не посадите, там разве что-то вырастет? Посадите картошку, вырастет. Картошка. А если посадите хрен, да? Картошка же не вырастет. Поэтому шутливо, да? Хотите, чтобы душевно было все хорошо? Начните прямо с сегодняшнего дня. Искать все возможности, чтобы проявлять свою любовь. Вы даже можете тарелки на кухне после еды, после своей семьи, что сделать? Вымыть любовью. Вы просто должны радоваться, что у вас есть такая прекрасная возможность со всей семью вымыть тарелки. Вы просто бьетесь в очередь, чтобы подойти к своей газовой плите, да, и что-то приготовить, потому что такая удивительная возможность проявить любовь. У вас есть такая удивительная возможность любовью наполнить всю пищу, которая будет кушать ваша семья. Вот Что такое здоровье? Через питание да, вы можете полностью да, менять свое душевное здоровье. Пойдемте дальше. Если человек испытывает гордость, тщеславие, лицемерие, лукавство, предпочитает себя всем, если у него неверие, зависть, то что у него в душевном здоровье, чего не хватает? Чего? Верно. У него не хватает вот такого интересного состояния. Так вот один из критериев да, душевно здорового человека, если в нем есть смирение. Что он понимает, да, он все может, да, он много чего знает, но при этом он не всемогущий. Он никогда не ставит себя выше других людей. Он никогда себя ни с кем не сравнит. Вот рано или поздно, да, как только у вас это качество начнет развиваться, значит еще одна грань вашего здоровья будет становиться крепче. Для многих людей со смирением все достаточно сложно. И поверьте, да? Именно в этом состоянии нужно принимать пищу. Люди часто да, этой возможностью не пользуются. Пойдемте дальше. Если человек испытывает гнев, вспыльчивость, использует в речи бравные слова, клевету, осуждение, обиды, лицемерие, что у него не хватает душевного здоровья? Есть такое красивое слово, совершенно право. оно так красивее называется. Долго терпение. Что нам мешает это разбирать? Что нам мешает да, спокойненько пищу попережевывать 40 раз? А у нас ведь народ куда-то спешит. А народу говорят, что так устроен наш пищеварительный аппарат, что пока пища хотя бы 40 секунд, если не побудет в родовой полости, и не пропитается ферментами слюны, она нормально, дальше перевариваться не может. Есть простая шутка. У нас 32 зуба, и нужно каждый зубик порадовать. Где у нас это долгое терпение, хотя бы в процессе еды? Ну скажите, кто из вас каждый пищевой комочек пережевывает 40 раз? Ну почему бы через пищу не укрепить свое душевное здоровье? Почему бы не через пищу да, не стать крепче еще по одной грани? Просто научиться есть Медленно, со вкусом, с наслаждением, терпеливо, не спеша. ты дальше. Если у человека есть обжорство, как еще называется такое слово, черевобессия, страсть к вакансии или пьянство, то почему человеку не хватает душевного здоровья? Какие есть версии? Есть такое красивое слово, которое называется пост. Кто из присутствующих любит поститься? Кто соблюдает посты? Кто предпочитает постную пищу? Умнички, уже хорошо. Так вот смотрите, да? Как мы можем укреплять свое душевное здоровье? Всего-то. Начать употреблять постную пищу. Если хотя бы два раза в недельку, а обычно рекомендуется хотя бы взять среда и пятница. Вы сделаете свои дни постными, то просто через пищу вы что будете делать? Укреплять свое собственное душевное здоровье. Что мешает это сделать? Вы просто два раза в неделю убрали мясо, рыбу, яйца, да, все белковые продукты, молочные продукты, просто да, на растительной пище. Красота ведь. Мало того, что это питание оздоровит ваш желудочно-кишечный трав, более того, оно просто укрепит ваше. Душевное здоровье. Одну из граней вашего здоровья. А вот в 2017 году очень хорошо, если вы к этому дню вы добавили еще вот такой день. День солнца, который называется воскресенье. Сделайте три дня в этом году постными. Мало того, что ваше питание реально станет здоровым, ваше добавок улучшится ваше душевное здоровье. Уныние, отчаяние, нечувствие, ленность ко всякому доброму делу. Ожесточение. Чего человеку не хватает души на здоровье? Доброты. Еще какая есть? Радость. Радость. Не хватает молитвы. Во все времена, во всех культурах, прежде чем сесть с того, что люди делают? Чтобы мешать этим ресурсам воспользоваться. Вы просто, да, помолитесь. Вы просто осветите свою пищу. Но мало того, что эта пища станет более здоровой, вы еще добавив вот этой регулярной практикой молитвы, что сделать Вы просто укрепите свое собственное душевное здоровье. Вот как можно через простое питание, казалось бы, да, укрепить свое здоровье, целую его грань Очень важно, да, душевное здоровье. Просто вести свою регулярную практику молитвы. Пойдемте дальше. Если у человека есть Страсть к накопительству, скупость, корыстолюбие, воровство, аучность. То в чем проблема у человека душевно здоровый? Какие версии? Мы же все тут здоровы, особенно душевные. Психиатр никому не нужен. Он. Он часто не хватает вот такого. Каждый из нас может поделиться своей едой. Каждый из нас, да, нуждающими, может купить что? Еду. Мы сами можем взять и приготовить еду для кого-то, кто по каким-то причинам этого не может сделать. Через ту же еду, через то же питание мы тоже можем что сделать? Укрепить свое душевное здоровье. И, поверьте, это колоссальнейший ресурс, который можно в да, питании использовать. Ну и последняя, да, грань. Душевного здоровья. Если у человека есть блуд, прелюбодеяние, растление, порнография, то чего ему не хватает душевного здоровья? <звы> так вот, если вы себе честно ответили, что у вас эти 7 граней есть в вашей жизни, значит, вы у нас что? Душевно здоров. чем вас поздравляю.